Следующая тема по инструментам, но ну, это у вас будут, я тут в презентации ссылки все на инструменты, которыми я основные пользуюсь, посбрасывал, они будут вам доступны, то есть есть анализаторы битых ссылок, вот SEO-монитор.ру, по-моему, я там эту программу брал, которая анализирует. В кэш Гугла и Яндекса позволяет посмотреть, в каком виде именно проиндексирована ваша страница, когда она была проиндексирована. Можно, в общем-то, и запросы специально для этого делать. Можно через кэш. Анализировать сайты. Есть еще, если наберете в поисковике анализ сайта, есть куча всяких сервисов. Ну, смысл их на самом деле в том, что они являются фронтентом для агентств по продвижению в поисковиках. Ну, по поисковому по продвижению. То есть я пару штук вот тут когда эти, вот там Заходите на сайт, прописываете свой URL, и он вам по нему показывает, что ваши всякие ссылки, PR-ранг, индекс цитируемости, качество контента, по каким фразам он проиндексирован. То есть все то же самое, что я собираю еще мои локальные программы, но сделано при помощи онлайн-сервисов. К браузерам. К Chrome, к Firefox, наверное, ну, ко всем браузерам есть плагины, которые позволяют анализировать, насколько сайт хорошо оптимизирован с точки зрения поисковой оптимизации. И себе полезно ставить именно эти плагины, чтобы анализировать. Я постоянно пользуюсь SEO-доктором. Еще у меня плагин один стоит сейчас. SEO Quake называется. Да, SEO Quake. Вот он позволяет про. Тестировать, именно показать, насколько ваши страницы хорошо наполнены. Ключевые фразы вот открываете, в нем видно сразу там есть закладка. Я в курсе по SEO-оптимизации показывал визуально видео, как это работает более подробно. Так, следующий инструмент. Про тошноту цифра есть сервисы, которые позволяют посмотреть, насколько вы не переборщили с текстом по оптимизации, то есть вы даете там тоже страницу, вот текстом виз, и можно проанализировать действительно ли нормально будет ли эта страница восприниматься поисковой системой. Так, тоже вхождение инструмент для вхождения слов и фраз в текст. Обращая внимание на утилиты вебмастеров, это Google Webmaster Tools и Яндекс Вебмастер. Они, в общем, по функциональности очень похожи. YouTube я вам выложу отдельное видео по инструменту Google Webmaster Tools, на что обращать внимание. Сходу скажу, первое, это надо сделать сайт Map карту, карту сайта. Опять же, для Content Management System, для Joomla, Drupal и WordPress есть плагины, которые этот сайт мап создают. И этот сайт-мап надо публиковать обязательно в Google Webmaster и в Яндекс э, Webmaster. Там суть в том, что он по этим... Сейчас я напишу. Сайт-мап. Вот такой вот сайт-мап генерируется. Ну, сейчас, может быть, даже скину ссылку Давайте с моего сайта как он примерно генерируется. Вы наберете, в том же, если, например, WordPress я, плагин любой набираете, добавить плагин сайт map. Я забыл просто добавить презентацию, картинку. Можете открыть, посмотреть. Вот такую страничку он генерирует специального формата, в которой описано, какие страницы вашего сайта существуют. То есть вся структура вашего сайта там прописывается, когда эти страницы изменялись и вес точнее как вес смысл в том что для поисковика это карта которая показывает какие страницы ему прежде всего это делать видео мне плагин SEO это делать видео будет как карту публиковать на этих ресурсах хорошо я вам добавлю видео дополнительно потом из курса по поисковой оптимизации я вам дам сюда это видео бонусом по вебмастер-тоуз как регистрироваться как эту карту там публиковать и ссылку дам на видео как анализировать там есть раздел ваш сайт в интернете и там раздел поисковые фразы вот очень интересно наблюдать в общем я его дам вам тоже бонусом посмотрите там суть сводится к тому что вы смотрите, по каким фразам уже ваш сайт показывается. Можно отсортировать и определить, по каким фразам на какой позиции отображался. Я уже говорил, что на первой странице у нас всего 10 снипетов отображается. И если ваш сайт не попадает в эту первую десятку, то вероятность, что на него кликнут и перейдут, будет гораздо ниже. Поэтому.. И вот в этом Webmaster Tools видно, что ваш сайт, например, показывался по фразе продвижения сайта, но кликов на него не было. Вы смотрите, что он был, например, на позиции на 40-й. Это значит, что надо еще сделать пару статей на эту фразу. Смотрите уже на 30-й позиции. Потом, ну, так вот полномерно анализируем, какие запросы нам нужны. Какие запросы уже сайт показывается, там бывает чуть-чуть не дотягивает там 12 позиция. Смотришь, как вот на двенадцатой позиции уже хорошо кликает, потому что это средний показатель, то есть он, получается, что он уже на первую страницу выпадает. И именно конверсии нам нужны. Нам надо не просто показы поисковики, а именно чтобы были переходы на ваш сайт. И вот этот вот инструмент очень хорошо это отображает и видно наглядно, что делать дальше.